больше отыграть чел а, как бы это не мой ноут а. Ой, а. Извини. А -а -а. чувак у него что-то точно есть Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и наконец-то, спустя 4 месяца, модерация на Соби Шоке. Что же это такое? Как вы знаете, у нас 1250 серверов, 27 режимов, и это все дело надо обрабатывать, смотреть, как все происходит изнутри. Есть ли какие-то токсики, есть ли какие-то читеры, и если есть, то нужно их убирать. Мы придумали систему. У нас более 100 модераторов, которые каждый день, каждый час, каждую минуту смотрят тикеты и заходят на сервера, модерируя их. И сегодня я стану этим модератором на несколько часов. Мы сегодня будем смотреть, как люди играют в CSGO. Как они упаковывают свои читы, как они их прячут. Как они отмазываются, как они врут. И самое главное, как я играю против читера 1 на 1 на дуэли. Сегодня будет интересно. Давайте наберем 20 тысяч лайков и не забудь подписаться на канал. Ну а если тебе понравится система модерации и ты хочешь стать этим человеком, то кидай заявку, она будет в описании и возможно ты станешь модератором. Мы тебя ждем, потому что нам сейчас нужно пополнение. Сразу говорю, первое время волонтерство. Погнали! Кичерство. А им. У нас э, нарушитель по имени Бедун. У него один час на соби-шоке. Стим. Новый или старый? Нет, хороший Стим. Полторы тысячи часов. Последний в жангле. Проверяет Палас. Очень аккуратно навел э, персонажа по имени Крози. Кичер, никого нет. Это классная ситуация. И он спокойно бежит с ножом. Хорошо. Шорт у нас два человека. Убивает первого красиво, убивает второго тоже красиво. Игрок, он неплохой. Бэдун идет на шорт с ножом. Нет, чел. Я боюсь предположить, что все-таки у него что-то есть. Бежит с ножом. Обычно сюда флешки кидают. Да, да, да. Смотри, как он наводится. Не, не, да. не. Я предлагаю его кинуть на... Я, я бы его спокойно бы уже, на самом деле, зарепортил. Но надо убедиться в том, что у него есть щит. Поэтому мы его вызываем на проверку. Я ему отправил приглашение на проверку. Если он отказывается, он получает бан на полгода, да? На 90 дней. А если же соглашается, и мы проверяем, что он чист, то он получает свободу и может играть у нас дальше. Он отказался от проверки. Серьезно? Он получает бан на 2160 часов. Причина отказа от проверки. Не, ну у него был чит. Да, это было заметно в конце уже. Наружитель был наказан. Пистол Ретек, читерство, ВХ, что? Да Мираж играет в Кичене. Ждет шорт Катается убить Попадает в голову Убивает фандера Двигается плюс-минус нормально Под, Напоминаю подозрение у него на ВХ Услышал, что ушел в кичен. Убивает тело Видит Старс. стейрс убив, Помогает убить Убивает с разворота джангл И остается последний в яме Проверяет зачем-то мидл И умирает Я дождусь лучших Моментов от этого персонажа. Пока что я вижу его чистым. Нарушение правил оскорбления в чате. Так, что он написал? Токсичность. Он писал: Осуждаю, сын. шлю Мать вою. Афка дьюб. Ну, токсичность. Это О токсичность. чел. но ну, здесь надо приходить и говорить ему, что так человек нельзя делать. Так, на, за токсичность сколько мы ему баним? 12 часов. Да. Все, ушел. Ушел человечек, он даже не хочет, не хочет общаться с нами. Музыка голосом в чате, я люблю такие тикеты. Погнали. Так, я зашел на сервер, музыки нет. Что там за и ему сказали просто в чат, что шок на сервере, и он выключил сразу. Давай ну, ножи, стой, стой, стой, стой, стой, э, стой, мы кидаемся на него тикет, оскорбления. Все, блядь, тикет на премиум окс. Так, ну, во-первых, разбрасываться тикетами, как сейчас ты это предложил, О, не стоит. Взял. Это ложный тикет, это называется. И второе, человек по имени... Кью-кью, Сачи, у тебя предупреждение за использование громкой музыки. А зачем ты включал? Она у тебя на фоне играет или ты просто включал да, еще раз? Ну, да. Все, все, спасибо, давайте удачи, да, ребят. ложные да, тикеты да. не кидайте, у это пришел, карается да, баном. Да, да, да, давайте. Медики, давай. Давай. Дайники, давай. Давай. Давай. Решили проблему, идем дальше. Кунг-фу. Читерство Давайте посмотрим У него нет ни одного сообщения в чате Серьезно У него один час на себе шоке Проверяет все от начала до конца Напоминаю у него подозрение на чит Находит противника И легко его убивает Следующий раунд такая же ситуация Сейчас он должен по реакции больше отыграть Чел Подожди у нас новый подозреваемый Символ 2.0 Что ты творишь? Сейчас спустится? Это, мне кажется, это он рофлит У него четвертый левел, но это рофл, это рофл Не, он рофлит, 100%, 3 в 1, противник сверху Хороший он флик похож... попадает в голову, попадает в ногу Похоже, он чист Да, он чист, чуть не умер от падения не умеет даже двигаться, короче, ладно, я пропускаю этот uh, тикет Софт, читерство Очень интересно посмотреть, что такое софт на карте The Ancient Редкая карта, редкий чит и редкие игрок на Сайбершоке А вот и нет, 118 часов Шок, ты немного испарился Он, он мне говорит, что... Он пока шок... не выходил Нет, он сказал, что шок, ты немного испарился а. Если символ это читер, мне говорят, что ты читер. Почему ты говоришь, да, что ты символ? Ты не, не, читер. Ты ты не, не читер? читер. Я его снова скинул. У меня на фаске 2300. Ч ⁇ это шок? Где Тело тебя? На фаске, на фаске 2300. У ну, тебя пришел репорт, дружище. На меня... Ну, я, если хочешь, можно проверку сделать. <свист> а, а почему у тебя 2300, ты играешь с этого аккаунта? Я не знаю. Я с этого аккаунта боюсь. Молодой человек, муча-пипика, я да жду да, тебя да. в дискорде, кидая свой дискорд-чат. Да, ну да, ладно, да. короче, Паша, да, сейчас да. тебя проверят а, на наличие да. счетов. Мы, мы можем договориться за, нек за некоторую сумму. Нет, я, я за сумму не буду. Давай, давай. За 3000 рублей можем договориться. Да, да не, типа. Либо не 3000 буду. рублей, либо мы а тебя я... сейчас проверяем. Нет, ну бля, я просто не хочу скидывать. Ну окей. 3000 рублей да, скидываешь, да, и мы тебя да, не проверяем. Не, не. Проверяйте, проверяйте. У меня нет я отвечаю. Хорошо, вы прошли проверку, начинаем. Один аккаунт забыл на обход блокировки. Ну и все, не отказ, все. Посовещались, подумали и выдадим тебе бан на полгода. Не навсегда, а на полгода. Это мы сейчас продумали небольшое изменение в сроках. Смотри, твоя задача, не обходить блокировки снова. Пусть обходить блокировки, снова прибавится еще... Еще полгода. Мы проверили персонажа, он оказался чистым и получил разбан на первом аккаунте, потому что мы придумали новое правило. Что в не найдено. Так, ну что ж, идем дальше. И сейчас у нас есть тикет на читинг, а им прицел дергается. Паблик номер 14. Не, не пари меня. Нифига, Ладно. ты да я нам сказала, там... ой Ой-ой-ой, смотри, какая. Смотри, а Фостер реально подозрительно играет. Сейчас он наведется вниз, смотри. Не наводится? Наведись Да ты видишь его Плечо же видно По идее он не должен знать где Он очень сильно лагает Как чит Посмотри его пинг 16 Он обходит джангл Думая что там его нет Ну типа У него счет 23 на 4 У него один час на шоке. Есть бесплатная премка я и первый лол на Сапишоке, соответственно, я предлагаю кинуть его на проверку Он отказался Господь, от проверки отказался. Я же тебе говорил, да он с был, бро Скорее всего Ребят, Чел да. получает бан, ну а мы идем дальше Слушай, мне кажется, это классный тикет, он пришел на дуэли, такое редко бывает Четыре часа у персонажа, руку Том, а им алло Я на проверку, как я играю, ну ГОММ, мм, нуб или напы Ну, по сообщениям, ему лет тринадцать Давайте посмотрим по голосу, сколько ему в итоге. На своем первом аккаунте я Global, на втором я суприм, а этот фан, типа, аккаунт. я хочу с ним поиграть, это будет лучший проверка для Да, да, я уже записываю. О, неплохо. Чел, он нормально сейчас меня убил? Там как-то странно, прямо на голову сразу. Чел, он, он, он Ух, ненормально стреляет. Записываешь, да, чувак, записываешь, у него что-то есть. Подожди, подожди. А, это не... Чувак, я так не могу... я. Чувак, у него что-то точно есть. Я же задрот этих дуэлей. У него точно что-то есть. Хорошо, маленький глобал. Иди на проверку. Алло. Okay. Добрый день, Игорь. Yeah. Мое предположение, что будет явно чит, он будет прикалываться. Тебе сколько лет? Мне? Мне? 15. И ты сейчас мужское слово держишь и говоришь то, что ты без подруга? Да, yeah, конечно. Ты, это слово пацана? Yeah. Да, слово пацана. Слово пацана. Хорошо, вы все услышали, все, посмотрим. It's это кто? It's it's это секрет. Это секрет. Это накрасится твоя краш. Твоя крашиха, да? Проверять будет или спрашивать вопрос. Зайди в корзину. корзину? Кошек, да. Зачем? Зайди в корзину, бро. Не, очищ, не, не очищай ее, зайди в корзину. А зачем? Да зайди в корзину, это кошек. Да. Проверка, зайди, зайди в корзину, Почему нам в корзину даст? Вы мне скажите. Я... Как... Нет, нет, убирайте я, в... я не хочу. Нет, я нет. Про в... прямо сейчас. Если ты, ты не заходишь в корзину, ты получаешь баны всегда. Зайди в корзину. Нет, зайди в корзину. Зайди в корзину, зайди. Зайди в корзину. Пацан. М -м. Слово, пацана, кто давал? Зайди в корзину. А ски... стоп, скинченджер можно? Можно. А, так у меня там скинчер же столько. Вот. Где? Автокликер, да? Это автокликер, а скинчер я найду. Вот skin А в самый верх еще. А вот это что Экстрим Экстрим. Это 2 октября. А, вот это? Да, да, да, да. Как бы это не мой ноут. А, извиняюсь. Это все меня. Роман, мы извиняемся, мы сейчас восстановим ваш аккумульт. Это честно, не мой. Это, типа, э, нот моего брата, потому что мой сейчас сломался, он, типа, прогорел. Да. Это, типа, его крошиха. Это его крошиха. Да. Ну, я, типа, серьезно, я без счетов играю. Mm -hmm. У меня только скинченджеры. Я уже испугался, что у меня нет скинченджера. Роман, вы получаете бан на полгода. За что? Ну, это и правда не мой этот. Но... Если вы зайдете хоть раз с... Другого аккаунта на Сайбешок вы получаете бан еще раз на полгода. Не заходите на Сайбешок в течение полгода, вы получили бан на этот срок». Обходить блокировку нельзя. Забудьте про наш проект. Спасибо большое за игру. А, и спасибо за нечестную подожди, дуэль. Я подожди. думал, что я играю с хорошим подожди. человеком по имени Роман. А сыграл Подождите. с читером. даже ну, поинтересно. Слушай, ну это прям шикарный сикет. Это прям... Ух, хорошо. Нарушение оск-оск-розителя. Какой же ты дурак. лютый скины для примки. ой ой ой ой ой Нет, чел. За оскорбление нужно его еще забанить Он уже получал 4 раза мут О, Получается у нас умножение идет И сколько он сейчас должен получить? 24 часа мут за токсичность 24 часа мут за токсичность Сейчас получит Он вышел сервера, но мы все равно дадим сейчас ему бану Управление игроками Микрофон начинает игрока, вышедший игрок Находим пышно Отключите микрофон, оскорбление На 24 часа, это на один день не дополнительной информации. Все, получил банк. Ну, а мы идем дальше и заканчиваем. Ну, я думаю, что на этом моменте стоит закончить этот ролик. Тикеты были интересные, контента было достаточно. Поэтому все остальное уже ждите в новых выпусках. Они будут через месяц, может быть полтора, может быть два. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить эти видео. С тобой был я, Эрик Шоков и Владислав Гуров. Это глава модерации на Шоке. Ну, а следующий ролик на канале это «Перспективные игроки в CSGO». Я взял интервью у двух игроков. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить этот ролик. До новых встреч. Пока. А, и тренируйте на Сабишоке, играй на Сабишоке. Ссылки есть все в описании. Я тебя жду.